Привет, дорогие друзья! Кто такие инопланетные существа и почему их считают богами? Я вам сейчас все расскажу. Не так давно было сделано огромное и необычное заявление ученых о том, что НЛО – это часть нашей вселенной. Ну, вообще-то, есть много тайн, которые все ученые то соглашаются, потом переделывают свое мнение на другое. Но суть не в этом. Суть в том, что мы с вами живем в таком мире, где все меняется. Да-да-да, не только люди, но и наша планета. Если сравнивать о том, что раньше май даже в Египте, поклонялись богам, и все поклоняются богам, то значит мы с вами живем в правильной стороне. Суть в том, что у них, у этих необычных богов, есть одинаковое предназначение, которое нельзя объяснить простыми словами. Они идут... В ту направленность, где люди должны понимать о том, что выше них стоит еще, но не человек. Пришельцы и скрываются под инопланетными кораблями, которые смотрят за нами через необычный объектив. Есть множество тайн, которые нельзя объяснить простым. Но есть множество тайн, которые можно определить. В Перу, в Монголии. В Казахстане, в Российской Федерации, НЛО, когда появлялись, люди считали, что это Бог. Да, множество людей считают, что НЛО не существует. Да и с чего это им берется? Но на самом деле сейчас играет огромная роль о том, что инопланетные существа оставляют знаки. Да-да, но в основном делают люди для того, чтобы запугать население. Не знаю, почему делают, но суть не в этом. Суть в том, что люди не понимают то, что откуда могли появиться вот эти знаки. Эти знаки показывают то, что грозит или наступит в будущем. Ну, будущее у нас растяжимое слово, может через лет 100, может через 200 лет. Но проверили ученые когда знаки оставляют, и через сколько времени происходит необычная катастрофа. И вы не поверите, НЛО дает нам шанс изменить будущее ровно месяц. Да-да, такое еще нигде вы не слышали. Но суть в том, что инопланетные существа, как считают множество ученых, что это и есть боги, которые прилетали с других планет, и заставляли людей верить в то, что они бессмертны. Да, это было время, когда они думали, что бессмертны. А вот теперь Самое интересное. А теперь вспомните множество интересных таких артефактов, которые были найдены в Египте и где находились майя. Посмотрите внимательно о том, что там было в саркофаге, в гробницах. Правильно? Ничего. Кроме необычных предупреждений, что кто откроет, тот и помрет. Но суть в том, что боги не оставляют следов смертных да да но они оставили когда же люди поклонялись богам они верили что боги бессмертные но случилось то что и должно было случиться в египте когда что-то произошло один инопланетное существо или существа просто померли и тогда же люди стали паниковать а вдруг нас обманывают и у людей начала появляться такая необычная обстановка думать но это еще не все а теперь вспомните испанцев, когда они шли на этих необычных майя. Майя тогда же, понятно, что грозила им смерть. Они не смогли против ружей или стрел что-то сделать испанцам. И тогда же они посоветовались богам, чтобы улететь с этой планеты. И вы не поверите, все население исчезло. Тогда же множество солдат испанских видели необычные корабли, которые улетали с того района, где они должны были напасть. Но что самое интересное, вы не поверите, когда пришли испанцы на необычную пирамиду, они увидели множество брошенных золотых чашек и даже множество статуэток из золота. Как вы думаете, почему они бросили? Они бросили, потому что не смогли их забрать с собой. У них был выбор ⁇ люди ⁇ или золото ⁇ Часть НЛО забрали золото, но что смогло утащить с собой на борту? И куда они полетели, никто не знает. Но Майя оставили подсказку, и инопланетные существа оставили подсказку. 2012 год. Этот 2012 год пойдет на убыль. Да, на убыль наших отношений с планетой Земля. Что будет природные катастрофы, явления смертоносных цунам или еще что-то, никто не знает. Но суть в том, что мы с вами видим, что это только набирает оборотов. Мы видим НЛО, мы видим необычные объекты. Но объяснить того, что это реально НЛО, мы не можем. Мы можем только обманывать сами себя, что видим, но мы не можем определить, что на самом деле скрывается. И поэтому множество знаков, которые были в египетских пирамидах и даже на майевских пирамидах. Одни и те же знаки, что и в греческих, что в китайских, что индусских. Все одно и то же. Нами руководили инопланетные существа, которые были раскиданы по всему миру. Они управляли нами и делали так, что они боги. Да-да. Пока мы верили в то направленность, они делали свои интересные действия. Забирали золото, приносили жертву людей и множество другое. Для них это была потеха. Но для тех времени люди не думали о том, что они бессмертны. Да, находили артефакты, находили множество гробов, похожих на четырехметровых инопланетных существ, которые были запечатаны в специальных, таких необычных полотне. Находили и в Египте, в саркофагах. Но что на самом деле это за боги такие, если они просто манипулируем людьми и множество действиями того, что мы с вами не знаем. Не знаю, как вы, дорогие друзья. Но если НЛО появляются, значит, они следят за нами. И будут следить до тех пор, пока мы с вами не изменим свой путь для защиты планеты Земля. Не начнем вырубать леса, не начнем уничтожать реки, озера и множество природных ресурсов, которые есть на Земле. которые может остановиться мало. Она остановится. Нет бесконечных ресурсов. Есть окончание того, что человек, когда замахнулся топором на дерево, он обязательно его срубит.